Доброго времени суток. Сегодня у нас ящик на видеообзоре ящик для хранения овощей. Точнее, он мне нужен для хранения картофеля. Этот ящик я сделал из старого холодильника Юрюзань 80-го года. Полетел у меня в прошлом году холодильник. Компрессор работает. Где-то свищ идет в морозилке. Восстанавливать уже принял решение: что не стоит. Переделал я его под ящик хранения картофеля. Переделал следующим образом: разобрал, вытащил морозильное отделение, отсоединил компрессор. Компрессор сразу законсервировал. Компрессор еще может, я думаю, поработать большое количество N-лет. И следующее. Собрал, выняв, демонтировав морозилку, собрал на герметик заднюю крышку. Все щели промазал на герметик. Дальше я сделал следующее. Я его хотел утеплять по наружу, по наружу пеноплексом. Но обратил внимание на то, что внутри стенки металлические. Пришлось мне пеноплексом утеплять с внутренней стороны. Получился сэндвич, более где-то я замечал сантиметров 13. В стенки родные, там вставлено э, стекловато, в стенки родные, я еще где-то просверлил вот дверь, я сверлил отверстие и заливал туда монтажную пену. На все-про все у меня ушло больше бутыл полторы на бутылки монтажной пены. Дальше я приклеивал красный пенопласт повышенной прочности, ставил его под груз. Следующим этапом я приклеил фанеру, также все подгруз, где-то минут 40 ждешь, пеноплекс все схватывается по монтажной пене. Если бы, конечно, был у меня холодильник чуть-чуточку чуть посовременеть, чуть то тут бы уже внутри были бы пластиковые стенки, и я думаю, его даже бы, возможно, и утеплять не надо. Там утеплитель, скорее всего, уже вставлены карты пенопласта. Ну, принято решение утеплить для надежности. В этот год я никакой автоматический подогрев делать не буду. Делать не буду, так как мы сейчас находимся в подполье. Мне этот ящик нужен для хранения картошки в зимнее время. Здесь я не живу. Это дом достался от дедушки, и мы его используем в качестве дачи. Но ну, картофель, участок, у меня здесь все есть. Это самое посажено. В этот год заполняю, проверяю, есть ли замерзшая. Весной отварю картошку, проверю, есть ли сладкая. Если есть сладкая, то картошка, значит, подмерзает. Но мне кажется, подмерзать картошка не будет нас просто выкапывают ямы, вставляют бочки и в бочку туда опускают картошку. Холодильник я нижнюю часть покрасил мастикой, мастикой толстым слоем. На мастику также раскатал фольгопласт. Боковые стенки я красил обычной краской и также приклеил фольгопласт. Фольгопласт я приклеил с целью, с той, чтобы железо не было источником холода в подвале. Вот для транспортировки у нас сделаны ручки. Ручка с этой стороны на уголки приделана, на заклепка. А с той стороны ручка вмонтирована прямо в ножки холодильника. Ну что ж, сейчас приступим к заполнению холодильника. Ну что ж, мы набрали 8 ведер семенной картошки. И сейчас я вам забыл один важный момент сказать. Вот здесь вот. Магнитное уплотнение, резиновое уплотнение на магнитной основе. Его надо обязательно зачистить от мышей, иначе мыши проедят. Я здесь пустил монтажную ленту шириной 17 мм. Сделал ее как стяжку. Ну, давайте засыпать. пойдет принципе еще одна медаль но мне этого достаточно я сажаю 12 боровков длиной где-то по 30 метров 25-30 метров все теперь закрываем и до весны 19 мая завтра я уже буду сажать картошку картошку вот так вот в ящике перезимовала маленько попадаются плесневый, маленько гнилой сразу скажу картошку я отварил картошка подмерзла но на всхожесть это не влияет как семенной материал картошка ценности своей не теряет единственное стоит добавить что за все владение моим домом 2005 года первый раз в этом году замерзла даже и вода. Морозы очень сильные были. Возможно, если бы не такие морозы, картошка бы не подмерзла. Чуть-чуть она сластит, но все равно подмерзшая. На еду уже не годится. Так, что касается обогревателя, можно, конечно, заказать в Китая контроллер, термопару и нагревающий элемент, выставить температуру и оставить на зиму. Но мне ящики я использовать буду только для семенной картошки. Я думаю, оставлю это дело так. Плюс еще я крышку не утеплял. Возможно, впоследствии еще утеплитель поставлю на крышку.